Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старый Лагерь. Добро пожаловать в нашу колонию. Каким классом начинать играть возвратку? Каким будет проще? И какие особенности каждого класса? С чего лучше начать? С альтернативного баланса или с нового баланса? В этом видео все ответы на ваши вопросы, а также описание всех классов, которые доступны в этой игре на данный момент, как в альтернативном балансе, так и в новом балансе. Хотя это не совсем тема видео. Но все же, в какой баланс лучше начать играть? В альтернативный баланс, который вышел в финальной версии? Или в новый баланс, который стал продолжением альтернативного? Если вы играете в первый раз, я бы рекомендовал начинать с альтернативного баланса. Просто потому, что его уже хорошо доработали, а также по нему множество гайдов. Играя в возвратку, вам 100% придется читать форумы. А по альтернативному балансу есть ответы на многие вопросы. Что касается нового баланса, здесь отличается система прокачки персонажа. А также есть новый класс ⁇ Темный рыцарь ⁇ который при прокачке через Пета дает одно из самых легких прохождений игры. Поэтому темного рыцаря через квазимоду я рекомендую попробовать с самого начала. Бри! Как так а? В плане квестов АБ новый баланс идентичный. То есть, если вы переживаете, что пропустите какой-то большой кусок контента, играя в АБ, не пропустите. Новый баланс, я бы сказал, чуть более затянутый, за счет некоторых новых локаций, а также большего количества крафта. Но я вас уверяю, затянутость альтернативного баланса хватит настолько, что скорее всего в третьей главе эта игра вас утомит. Но должен предупредить, именно с третьей главы и начинается все самое интересное. То есть, если вы хотите играть именно за Темного Рыцаря, то устанавливайте на возвращение именно новый баланс. Ну а если вы хотите играть палычем или некромантом, то альтернативный баланс мне кажется лучше всего подходит для первого знакомства. Если вам интересно более детальное отличие нового баланса и альтернативного баланса, ссылка на видео будет в описании. Также альтернативный баланс мне нравится наличием сета колец уже с самого начала игры например, сет Дракила, о котором уже многие забыли но который бафает наши статки с самого начала игры. И бафает очень неплохо. В последних обновлениях в новом балансе также добавили старый режим СНК, по котором помнят только старички. Это когда навыки прокачиваются автоматически, а не через распределение очков. Но при этом в новом балансе нету сета Дракила. То есть ману в новом балансе со старым режимом СНК будет качать сложнее. Хотя, с другой стороны, у магов огня на продажу есть свои кольца на ману. Что в теории может компенсировать отсутствие сета Дракила. В общем, тема прокачки мага в новом балансе со старым режимом СНК интересная. Поэтому, возможно, на эту тему будет ролик, когда мы закончим с Готикой 3. Что касается класса и выбора билда для начинающих гатаманов. Самый легкий класс, за который я играл в Возвратку, это Темный Рыцарь через Пета. Я просто вкладывался все в ману и всеми силами собирал интеллект. В итоге во второй главе по приходу в долину Рудников Пет выносил драконих снайперов налево и направо, а также всяких мини-боссов, что не позволял себе ни один другой класс. Что уж тут говорить, если Пет выносит драконов на кошмарном сне, не вспотев? Где твоя сокровищница? <звы> Честно говоря, ни одним классом я так легко не чистил долину рудников. Но в чем же интерес такой игры, спросите вы? Лично для меня в собирательстве маны и интеллекта, чтобы Пет становился настоящей машиной для убийств. То есть хочется собрать все больше и больше маны и все больше и больше интеллекта. В общем, такой контент. Единственная с кем у Пета проблемы это с толпой орков и режущим оружием. Когда его точат толпой, он уходит в блок и его постепенно загрызают. Главная сложность Темного Рыцаря – это вступление в Темный Рыцарь. Вступить туда вы сможете по квесту Ужасы Кладбища, который вы получите, когда попадете в Верхний Квартал. Затем нужно убить Ригелиона. Здесь бы я рекомендовал юзать свитки. Например, свиток Огиной бури, который находится в тайнике напротив статуи Иноса у фермы Лобарта. С тела Регилиона вы забираете записку. Регилион был гражданином. После этого в пещере рядом с монастырем огня появляется Держи. темный мастер, который дает нам следующее задание. Убей паладина. Пещера довольно надежно спрятана, прямо под самым носом магов огня. Дальше вам потребуется убить паладина. Тебе придется заплатить за это штраф, который сейчас появляется рядом с таверной мертвой гарпия после взятия квеста. Но поскольку я рекомендую играть через пета, прокачка которого заключается в прокачке маны, первые 10 уровней, которые вы возьмете в городе, вы сможете потратить на ману. И этой маны хватит для каста Большого Огненного Шара, которым и выносится этот паладин. Халявные свитки Божьи есть в ящике в монастыре. Ну а дальше делайте квесты и собирайте ману. И качайте себе интеллект, от которого зависит урон пета, Урон один к одному, то есть за один интеллект Пет наносит на один больше урона. Дальше максимально быстро учите руну Хилла Также у Пета в будущем появляется руна для бафа его защиты, а также навык массового урона и урона в одну цель. Все это стоит изучать. Урон в одну цель особенно полезен, когда нужно убить призраков или орка. Для себя у Галахада изучите руны исцеления, то есть маны у вас всегда будет завались. Поэтому вы кастуете хил на Пета, а если кончаются вашей жизни, вы пользуетесь руной исцеления и снова хилите пета. И так по кругу. Настоящая имба-механика. Кстати говоря, темный рыцарь не совсем обычный силовик. Благослови меня. Благословляю тебя во имя Иноса. Он не носит посохи, щиты и дуалы. То есть одевать вы их сможете, но тут же отваливаются все бафы рун или пет. Особенности Темного Рыцаря это руны, которые накладывают определенный эффект, например, вампиризм. Также есть и другие руны. Темный Рыцарь также носит собственные доспехи, которые перековываются по мере прохождения игры. В общем, билд интересный и дает еще один способ прохождения этой замечательной игры. Ну а если вы интересуетесь другим классом, то я бы рекомендовал играть в альтернативный баланс. Все остальные классы здесь есть, в частности любимчик публики Некромант. Вступление в некроманты довольно простое, поэтому это хороший класс для начинающих. По силе некромант один из самых сильных классов за счет своих сумонов, а именно за счет архидемонов. Поэтому частенько в третьей главе им уже становится скучно играть, просто потому, что он выносит все. Если, конечно, речь не идет о сложности кошмарный сон плюс. Но традиционно начинающим гатаманам стоит играть с рекомендованными настройками, просто потому, что баланс игры делается на эту сложность. И возвратка по сложности это далеко не Ночь Ворона. Также некромантам доступна дополнительная квестовая линейка, которая недоступна другим классам. Также только у некромантов есть навык Сактономен, который позволяет кастовать магию за счет жизни, что тоже считается имбо-навыком. Сразу говорю, что качать жизни вместо маны – неплохая идея, потому что жизни по стоимости ЛП дешевле, чем стоит мана. Однако стоит учитывать, что для носки мантии вам также потребуется мана. Теперь твоя судьба неотрывно связана с Багровой Тьмой Белиара. Помни об этом. Следующий класс, который мы рассмотрим, это классика «Паладин-Щитовик». Где мне найти церковь. О, господи. Неужели Инос ослепил тебя? Где церковь? О, боже, и куда же она подевалась? Из плюсов, уже с навыком владения оружием 30%, вы получаете топовую анимацию, то есть та, которая колющая. Однако, чтобы стать паладином, нужно сначала побыть в ополчении. Тем не менее, вступление в ополчение проще простого. Вы просто берете рекомендацию Мартина и становитесь ополченцем, получив при этом первую броню и первый меч, с помощью которых вы сможете выносить уже волков, шершни и прочую живность. Главная проблема щитовика в том, что он как не в себя жрет выносливость. Поэтому на эту характеристику придется обращать больше внимания. В первой главе я бы довел до 400, чтобы чувствовать себя комфортно. Также есть навык регенерации выносливости и трофей, который падает с крокодила в Яркендаре, который также регенерирует нашу выносливость. Кроме того, в альтернативном балансе очень много халявных бутыльков на выносливость, которые вы можете пособирать по тайничкам. Ну а дальше изучаете алхимию. Собирайте особые травки и варите себе перманенты на силу, выносливость и все, что вам там нужно, и становитесь нормальным воином. Но опять же, алхимия роляет только в альтернативном балансе: это следует учитывать. В новом балансе на данный момент ее качать невыгодно, только если эликсиры на жизни. Из особых навыков паладина это руна святой свет, которая бафает наши резисты. Но получить ее сможете только после того, как станете паладином. Другой вариант щитовика – это игра за наемников, которые впоследствии становятся драконоборцем. Люди, ящеры раскладывают драконьи яйца по всему острову. Я мог понять это раньше. Пришло время убираться отсюда. Плюшки наемников – это зелье усиленной регенерации здоровья, что также считается имбой. Качая наемника щитовика с зельями, танка у вас всегда будет хватать. Из минусов сложности вступления в наемники. Давай. Ударь меня. Я не забыл, что ты сделал со мной. Здесь вам придется побить парней Сильвио, которые очень толстые и отвечают очень больно, что может стать проблемой для начинающих гатаманов. Следующий класс – это магия огня. Мой любимый класс. Я хочу стать послушником. Тысячу золотых. Вступление в магию огня традиционное, как и в Ночи Ворона. Просим помощи у Ватраса, и помогаем Дарону найти его статуэтку, и считаем его уже в послушниках. Ну а дальше испытание огнем, и становимся полноценным магом огня, уважаемым человеком, который может выносить все из домов. Стать магом огня сложнее, чем стать ополченцем, но проще, чем стать темным рыцарем. Магия огня также канон и выглядит приятно. В альтернативном балансе, как и ополченцы, могут спокойно принимать пожертвования, без спроса жильцов дома. Из особенностей магов огня это горение которая накладывается на определенное количество тиков. Количество тиков и скорость горения также прокачивается. Также маги огня имеют руну Покров огня, которая наносит дополнительный урон. По магии уже во второй главе вы сможете изучить Огненную бурю, которая наносит сплэшевый урон, а также имеет некоторые хитрости. Например, вам не обязательно попадать в цель, достаточно кидать спел под ноги. Также Огненная буря очень полезна против магов, которые блинкаются. Вам не обязательно попадать прямо в них, Просто кидайте в препятствие в тот момент, когда маг блинкается на вас, и он начинает гореть как факел. Из минусов мага огня это баги за счет горения. Если у вас уже есть проблемки с FPS, то такая магия как огненный дождь или огненная буря будут просто насиловать вашу видеокарту. И такая игра скорее всего вам не понравится. Пусти нас всегда освещает твой путь.